Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу рассказать вам про вот такое средство. Это маска для лица серии Сенда. Стоит около 50 рублей, если не ошибаюсь. Чек я, к сожалению, выбросила. Со вкусом у меня идет йогурт манго. Так что пишут... Обеспечивает интенсивное питание и увлажнение кожи, борется с пигментными пятнами. Масло косточек манго насыщает кожу ценными микроэлементами, снимает раздражение и возвращает здоровый цвет лица. Так, формула маски специально разработана для использования в ночное время, когда кожа наиболее восприимчива к обновлению и восстановлению. Я уже испробовала это средство, я две ночи подряд наносила... Так, идет у нас вот такая вот консистенция она действительно как йогурт прям вообще приятно носить было на лицо что хочу сказать средство в принципе неплохое. как таковой вот липкости вот когда наносишь нету как бы и действительно кожу очень хорошо увлажняет кожу у кого кожа сухая тому вообще это средство прям Будет здорово, я считаю. У меня кожа комбинированная. Так что не и так, и так, в принципе, нормально. Я не знаю. Как бы попробуйте? В принципе, средство неплохое. Оно, в принципе, не, оно вот не липнет. Оно нормально впитывает хорошо, увлажняет. За такую цену я считаю вообще хорошо и наносить приятно. Запах тоже у нее ненавязчивый. Очень хорошо. Мне понравилось. Можно использовать. Я не знаю, эффективно или нет. Вообще, я эту фирму очень люблю от Как бы всем рекомендую. В общем, как-то так. На этом у меня все. Если вам было интересно, не забудьте подписаться на мой канал. Всем пока!